выразить нашу любовь. Это наше сердце не можем не благословить по-еврейски всех болгар болгарок, всю Болгарию драгоценную, благословенную. Не можем да не благословим тело Болгарии, вот еврейский народ. В книге в книге числа, в 6 главе, книга это числа 6 глава, Господь сказал Маше, Господь казвана Маше, Передай Аарону так благословлять Буда Исраиль. Передай так да благословит свой народ. Народ Божий. Божий Все народ. Всечки те Божьи деца. Наш Господь, Наш говорил, Господь на языке, и говорил на арамейском языке. язык. Но читал Библию и молился он на иврите. Но и чел Библию и молил на Иврит. Своих учеников он благословлял Аароновым благословением, по благословение, потому что он наш первосвященник. И, и я хочу вас благословить Аароновым благословением. Да благословит вас всех, Болгари, Господь, да ви благослови всечки и цяла Болгария и вас и да ви упази, да на вас и на все народы, которые живут, проживают здесь Болгарии Българии да, да и, и всечки да тебе покажет милость да Господь, да Господь лицету си над тебе и подарит вам Свою, свою Божью веру Свою Божию веру свой Божий покров свой Божий покров Защита и охрану, Божественное здоровье и исцеление Божественное здоровье и исцеление И Божий шалом Пишем Иешуа Хамашуях Во имя нашего Господа Иешуа Мессия, на наше Мессия Иисус Христос Амин. Амин. Амин. Амин Благодаря много, много благодаря на вас Слава Богу Слава на Бога